Процесс упаковки. Ну ладно. И вытащить штифт подальше Ну и вот есть. Неснишалка. Термонтр. это что -то Ну, смотри, красивенько. О, Это водяная баня, что ли? А что, не перегореть так-то без ничего? А, то, что движется, ну-ка, сучи. Все, спасибо.